Празднование Дня Победы продолжилось на Приморском бульваре. В рамках акции «Полевая кухня» все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу, выпить чашку горячего чая. В раздачу угощений принимали участие работники Департамента культуры, спорта и молодежной политики, волонтеры, а также активисты организации «Молодая гвардия Единой России». Это наша традиция, это акция, запущенная много-много лет назад. Когда-то она была «Солдатская поляна», где садились возле бассейна люди за большими столами. Вот. Но постепенно переросло вот в такую вот кашу фронтовую, которая напоминала бы бойцам о том, что вот есть минутка передыха на войне. Они могут спокойно посидеть, пообщаться, выпить чашку чая и скушать, конечно же, вкусной гречневой каши с тушенкой. В прошлом году мы тоже проводили такую акцию на площади Ленина, и это вызвало большой ашиотаж. На самом деле, для тех, кто изучает историю, и в особенности историю Великой Отечественной войны, давно известно, то, что полевая кухня это была одним из главных достояний советской армии. Желающих отведать вкусное блюдо оказалось немало. Очередь к точке раздачи образовалась задолго до ее открытия. Но каши хватило всем. Всего в руки холмчан и гостей города было передано порядка 600 порций горячего угощения. Еще одной интерактивной площадкой стала акция «Лучший стрелок». В ходе спортивного мероприятия каждый мог попробовать себя в стрельбе из пневматической винтовки. А ребята помладше соревновались в дарте. Состязание проходило при строгом соблюдении правил техники безопасности и под чутким контролем инструкторов. Площадка ну, муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа». А, у нас здесь тир из политической винтовки и тарц. А, все желающие могут подойти, пострелять из винтовки выстрелов 5 штук. При выстрелах э, ствол находится в сторону мишени. Э, когда выстрел производится, ствол опустить вниз, перезаряжаем мы, э, опять даем детям и следим, чтобы стреляли ровно в цель. Сияет май салютами победы. Под таким названием состоялся большой праздничный концерт ставший главным событием вечера. Старт выступлениям творческих коллективов дал мэр муниципального образования Хомской городского округа Дмитрий Любчинов. Со словами поздравлений он обратился к собравшейся публике. Хочется слова благодарности сказать ветеранам Великой Отечественной войны, всем тем, на чьи плечи легли тяготы этой страшной войны. А вам пожелать прежде всего здоровья, счастья, мирного неба над головой. Спасибо! С праздником! С Днем Победы! Вокальными и танцевальными номерами зрители радовали участники творческих коллективов Хомского района. Это ансамбль народного танца Асоль, студия спортивного бального танца «Стиль», академический хор «Гармония», народный хор «Русская песня», а также группа современного танца «Соната». Исполнение тематических композиций гостям подарили Виктория Радченко, Ольга Жданюк, Роман Захаров и многие другие талантливые солисты города. И будет путь домой и на крыле. Под спусн ⁇ м и защибит груди, и в горе станет кровь. Радость лосак Здравствуй, но здравствуй, но. Почетными гостями мероприятия стали артисты из островной столицы, группа Сахалинских и Арманиджа это единственный в области профессиональный музыкальный коллектив, объединивший в составе исполнителей эстрадной джазовой музыки. Репертуар группы включает в себя произведения джазовых стандартов и обработки современных зарубежных и отечественных эстрадных песен. Музыканты исполнили для холмчан несколько всего любимых композиций, а финальным аккордом яркого концерта стал праздничный фермер. Дарья Мухаммедова, Денис Тарских, информационная программа «Холмск. Вчера, Сегодня, Завтра».